Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка для модернизации ноутбука Toshiba H661EN при смене процессора с Core i5 на Core i7 понадобилась термопаста. Та термопаста, которая поставляется непосредственно с процессором, китайская, ну мало доверия. То есть. Также заказано было термопаста 4 грамма Arctic MX4 то есть пришла вот в таком вот варианте то же самое в желтом пакете но ну и при вскрытии было плотно упаковано поэтому случайно задели упаковочку а так бы здесь еще закрывалась то есть новая упаковка у них идет так ну и внутри находится шприцик четырьмя граммами ну и давайте проверим как эта термопаста влияет на смену? То есть термопаста не менялась со дня покупки, то есть 2011 год, это февраль месяц. То есть прошло уже 8 лет. Ну и давайте сопоставим результаты до модернизации через тестоило экстрема. Ну и уже с заменой э, непосредственно процессора ну немножко это будет конечно отличаться ну процессоры сами по себе максимальная температура 105 градусов, ну и посмотрим какие температуры как повлияет получится ли сделать из сателлита cosmeo f60 140 так давайте протестируем на температуру процессора стопроцентном режиме но в течение где-то 5 минут то есть температура установится для этого воспользуемся aida 64 стандартным тестом так ну и старт Так вот, у нас прошло 5 минут. То есть процессор под нагрузками. Мы видим температуры логических ядер. Ну, Где-то температура от 60 до 75 колеблется. Ну и видим SSD накопитель твердотельный То есть 30, от 30 до 35. Так, дальше вентилятор процессора вольтаж дальше ваты сколько потребляет время Так, ну и статистические данные, то есть как видим максимум 77 градусов, да, температуру держит процессор Core i5-460M до 105 градусов Цельсия, то есть вот видим результат. так ну и останавливаем процесс так ну и мажем пасту так пасту мажет каждый сам по себе то есть доказано что без разницы каплей пятью капли размазывать и так далее так давайте протестируем термопасту arctic mx4 которая была установлена на процессор и на дискретную видеокарту единственное здесь данные могут быть недостоверность связаны с тем что в предыдущем варианте мы тестировали пасту которая была установлена непосредственно во время покупки ну или производства ноутбука на процессор i5-460M сейчас здесь стоит новый процессор i7-640M для улучшения производительности то есть Toshiba Satellite a 661 en превратилась в Toshiba Cosmeo F60-140 ну и давайте тоже запустим тест температурный на 3-5 минут и посмотрим как справляется паста и система охлаждения данного ноутбука процессором i7 640m ну и одно проверим пасту Так, итак, вот у нас прошло 5 минут. То есть, я думаю, этого достаточно, чтобы поделиться с температурами. Да, сразу же хочу сказать, что паста не свежая. В смысле, три дня, как уже она установлена. Ну и компьютер работал 7-8 часов в эти три дня, как в обычном режиме, так и под нагрузкой. Поэтому достоверность с сравнением. То есть уже адекватно. Ну, конечно, не 8 лет данная паста прослужила, а всего три дня. Но все же, да, и насчет процессоров. То есть а 5 и 7 входят в одно семейство. Ну и у них потребление 35 Вт. Причем реально на 20-30 меньше, то есть 25 Вт. Поэтому единственное отличие, то есть только в частоте. То есть если в предыдущей версии там было 2,5 до 8 или разгонялась то вот здесь от двух и восьми до трех по одному потоку так ну и останавливаем так смотрим остальные параметры охлаждение вентилятор потребление нагрузка время тут так ну и статистические данные то есть температура минимальная 42 максимальная 77 по одному потоку по одному ядру так 62 и9 средняя ну и по второму 30 8 и 76 средняя 61 градус так максимальная нагрузка вентилятора ноутбука максимум 2755 ой, минимум 2750 максимум 4000 средняя 3432 так ну и остальные параметры по необходимости так ну и потребление кстати вот минимальная 698 максимальная 2249 ну а в среднее 16 едва я уже меняется то есть вот такие вот результаты мы получили в результате замены термопасты и замены процессора с i5 460 на i7 640 m так ну и результат хороший то есть ноутбук сателит а 661 и превратился косима f60 140 так могу рекомендовать из термопасту ними термопасту MX4 при модернизации компьютера. Ну и результат хороший. Потому что у двух этих ноутбуков я имею в виду вот этого сателлита и ноутбука Cosima. По сути одна и та же система охлаждения. Единственное отличие в дизайне немножко. Там красная крышка и красный кан ставлен. Так, ну и разъемы там USB немножко расположены в других местах. То есть данный ноутбук справляется с i7 640M, поэтому можно устанавливать без проблем и работать на нем еще некоторое время. Позволит выполнять задачи. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно.